на первом месте по загрязненности воздуха. И давайте узнаем у прохожих, что они об этом думают. И что надо делать, чтобы убрать этот воздух. И вообще, как с этим они дышат. Давайте, поехали. Интервью, а интервью? Смог что-нибудь? Смог воздух? А? Вот вот что делает, вот что делать, когда этот я хожу, вот и э, нет людей, отказывают все, отказывают. И в такой холод, когда мы ходим, вот так, в такой холод. Ради вас стараемся, давайте, вы тоже поддержите нас, и вот, и вот давайте. Что вы насчет Смога думаете? Я думаю, что теперь мы не справимся, потому что неправильно застроенные улицы. Раньше, когда это еще было Фрунзе, строился по, согласно Розе Ветров, по заложенными еще, когда был Пешпек, улицы, расположение улиц. Поэтому продувалось. А сейчас строятся как попало, и огромные дома некуда дуть ветру. А как мы можем избавиться? Не сможем. Все снести нельзя. Не могу никак. Не могу никак спросить, потому что... Вот сейчас. Пойти можно? Вот сейчас было бы лето, классно было бы. Но мы и летом будем снимать, для вас стараться, а вы только поддерживайте. Давайте пишите классные комментарии, можете даже любые комментарии писать. И все. Людей не очень много, как летом. как летом. Но, я... Но мы стараемся ходить. МОК – это загрязнение воздуха вредными веществами, выделенными в результаты работы промышленных производств, транспортом и теплопроизводящими установками при обр... определенных погодных условиях. Вот все отказывают, а мы не откажем, потому что надо снимать и надо. Пишите в комментариях, что еще заснять, кроме этого, давайте, я жду ваших отзывов. Где? Почему все боятся камеры, а? Это же всего камера. Я, кстати, снимаю сейчас на телефон, а не на профессиональную камеру. Даже так боятся. А вы боялись бы? Пишите в комментариях. Он там шкура от елки лежит. Покажи елку. И елку. Даже фотограф, даже фотограф не хочет, чтобы мы снимали. Хотя он сам снимает. Чтобы, чтобы вы знали, сколько мы трудились, я сейчас буду вставлять моменты, которые нам люди отказывали. Почему, не знаю, наверное, из-за камеры или из-за холода не хотят разговаривать. Не знаю. У меня даже, видите, руки замерзли. Не знаю, вам видно, не видно. Пошли дальше. Первоначально под смогом подразумевался дым, образованный сжиганием большого количества угля. В 1950-х годах Калифорнии Хайген Смит впервые описал новый тип смога фотохимический, который является результатом смешения воздух воздухе следующих загрязняющих веществ. Оксиды азота, например, диоксид азота, продукты корения ископаемого топлива. тропосферный озон, Летучие органические вещества, пары бензина растворителей, пестицидов и других химикатов, перекиси нитратов. Все перечисленные химикаты обычно обладают высокой химической активностью и легко окисляются. Поэтому фотохимический смог считается одной из основных проблем современной цивилизации. Короче, как я понял, Агаста нужно это. Как я понял, нужно Агаста просто это. Просто снимать и показывать, да? Короче, вот такой у нас Бишкек. Вот. Сами видите, сколько у нас много. Сейчас я это все прикреплю. И. Вот. А вы должны нам написать комментарии и поддержать, пожалуйста, лайки. Я даже это, несмотря на холод, вышел. Несмотря на холод, вышел. И поснимал вот так. Попытался у людей спросить, но они все отказывали. Так что давайте. Я с вами прощаюсь. Всем удачи и всем пока.